Здравствуйте! Сегодня 19 ноября 2019 года. Мне необходимо подготовить почву для посадки огурцов, чтобы зимой срывать свежие огурчики и кушать их. Возможно, и до Нового года они поспеют. Это на 3 литра вот такая емкость. Внизу вот такие отверстия, чтобы земля не просыпалась. На низ можно было дренаж из керамзита или щебенки, но я решил по-другому. Это цветочная смесь по вот цветов набрал такой полусухая масса и на дно ее положим все много ее не ложим песок теперь просыпаться не будет на низ ложу еще вот такой сухой перегнойчик от перегнившей хвои засыпок ее сюда Теперь на дно еще положу компост. Это от компостной кучи. Если есть кого перегной, перегнуть, то можно перегнуть. В данном случае этого компост от травы. Тоже на дно сюда ложу. Его ложу промежутками. Промежуток компоста ложу слой. И слой вот такой земли. Земля это тоже хорошая. это земля плодородная. Насыпал вот так слой. Чуть-чуть подтрамбуем. Еще слой этого перегноечка такой сделаю. И еще земельки. Все. Больше земли не досыпаем, чтобы земли было ниже от а поверхности земли где-то на сантиметр 5-7. Потом лучше подсыпать, тогда будет лучше углубляться корневая система. Это я грунтом занесу домой. Пролью водой ее полностью. Она еще просядет. Больше подсыпать пока не надо. И завтра посажу сюда семечку из огурца. С того времени, как пролил водой эту емкость, прошло около суток. Видим, как земля уселась. Вот где-то вот был вот такой уровень. И на 2 сантиметра она ниже опустилась. Все. На ней ставлю такой поддон. Потому что когда буду поливать, то, чтобы вода на подоконник не скатывалась. А будет здесь оставаться поддон. Эти семена данного сорта германа после схода заплодоносят где-то через 35-38 дней. Они уже обработаны, глубоко не закапываем. Все, они потом зайдут, вырастут чуть-чуть, и потом остальное будем досыпать землей, чтобы они не так вытягивались. Теперь беру салофановый пакет и накрываю эту емкость. Поставлю в теплое место, где температура 22-24 градуса. На пятый день один огурчик проклюнулся, второй еще нет. Посмотрел и снова накрою этот контейнер пленкой, пока не зайдет второй огурец. Вот так выглядят огурчики, посаженные 8 дней тому назад. Вытянулись они где-то около 5 сантиметров. Посыплю сюда земли около 4-5 сантиметров. И будут они так расти, без полива где-то, дней около 10. Потом загляну и если необходимо будет полить, то полью. Потом, когда они по длине вытянутся, поставлю посередине палку и по этой палке они будут виться. Теперь будем ждать первое цветение, завязи и сбора урожая. С вами был канал Делаем Сами 36. До свидания.